Здравствуйте, уважаемые земляки. Сегодня мы выходим в непривычном для вас формате и поговорим мы сегодня об управляющих компаниях нашего города. Итак, управляющая компания – это привычная жилищно-коммунальная служба или ЖЭУ, да, как это было раньше, сменившая форму собственности и свое наименование. В настоящее время жильцы многоквартирных домов нанимают управляющую компанию по договору. Она отвечает перед собственниками многоквартирного дома за весь спектр жилищно-коммунальных услуг. Обязанности управляющих компаний должны обязательно прописаны быть в договоре. Это содержание общего имущества дома в надлежащем состоянии, создание комфортных и безопасных условий проживания населения, качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг в объеме соответствующим но нормам потребления. Управляющую компанию выбирают на общем собрании собственника многоквартирного дома. За исполнение своих обязанностей управляющие компании ежемесячно получают плату за содержание жилья, что отражено в наших квитанциях. Мы видим, это всегда есть. Я, я примерно посчитал, я понимаю, что сумма за квартиру получается от 500 до 2000 рублей ежемесячно. ежемесячно. То есть мы приходим к выводу к тому, что это очень большие деньги. Приходом команды Хасикова в классе у нас стали происходить рейдерские захваты многоквартирных домов. Старые управляющие компании стали вытесняться с рынка. К нам обратились ребята из управляющей компании «Союз». Эта управляющая компания до прихода новой власти имела в обслуживании 56 многоквартирных домов, а в настоящее время всего один. Это произошло благодаря действиям команды Хасикова, в том числе действиям Дмитрия Трапезникова, а также временно исполняющий обязанности начальника инспекции государственного жилищного надзора Ивана Меньгияна Манголовича. Итак, дорогие друзья, внимание! Наша компания существует с 2014 года. Мы обслуживаем многие многоквартирные дома по городу. Весной прошлого года, после того, как управляющие компании Восток Сервис и коммунальник были признаны банкротами и лишились лицензии. Дома на втором в шестом, седьмом, восьмом, девятом микрорайонах остались бесхозными, и были, часть этих домов были распределены между управляющими компаниями, в том числе и моей. Мы взяли 7, на седьмом микрорайоне 1, 2, 3 дома, на девятом микрорайоне первый дом и на шестом микрорайоне второй дом. После того, как мы вложили деньги, средства и силы в исправлении той критической ситуации, которая была с инженерными сетями этих домов. После того, как мы подготовили эти дома к отопительному сезону, для нас стало полной неожиданностью, что эти дома были принудительно переданы в управляющую компанию Элиста по решению инспекции жилищного надзора и администрации города Элиста. Ситуация э, данная возникла из-за того, что вот, власть в городе поменялась. Пришла новая команда, потому что были отменены ранее те распоряжения, которые, которыми нам эти дома передавались, которые передавались прошлой властью в городе и, соответственно, в инспекции. После того, как новые руководители инспекции города сделали такой интересный ход, что дома были переданы, кстати, вот в конце октября, молча, скажем так, тихо, потому что люди 1 ноября 2019 года проснулись уже в новой управляющей компании. Причем, естественно, мы узнали об этом после завершения выходных ноябрьских праздников. И после того, как вот, э, нам пришло сообщение от инспекции, что дома переданы, мы теперь не являемся управляющей компанией на этих домах. Естественно, мы начали делать запросы в администрацию города, в инспекцию жилищного надзора. Почему, как и на каком основании. Инспекция жилищного надзора в лице Иванова Мингия Монголовича нам на этот счет не давала абсолютно никаких комментариев. Соответственно, так же, как и администрация города, в лице тогдашних руководителей Управление жилищного коммунального хозяйства Балыкова и Салдысова Андрея. Вот. Для того, чтобы вообще что-то узнать, мы подали заявление в арбитражный суд, чтобы на администрацию города и на инспекцию жилищного надзора с целью обжаловать эти неправомерные действия. Вот. И только тогда мы узнали, что, оказывается, инспекция жилищного надзора провела проверку тех э, ранее изданных постановлений адми администрации города, нашла там какую-то ошибку, и на основании этого они сделали новое распоряжение. Такая ситуация нам, естественно, абсолютно невыгодна, потому что ну, все понимают, жилищное коммунальное хозяйство потребляет много денег как в республике, так и в России в целом. Вот. Для того, чтобы мы вообще как-то могли существовать, конечно, мы все делали. Все от нас зависящее и независящее. Потому что те дома, которые были переданы управляющей компанией Элиста, они прошлую зиму выдержали абсолютно без нареканий. И эта управляющая компания ну, вела себя точно так же, как предыдущая перед нами, которая была управляющей компанией Коммунальник. То есть они просто раздавали ликвиданции, собирали деньги и не проводили практически никаких мероприятий, ну, на мой взгляд, конечно, да. субъективно. Но учитывая, что управляющих компаний листа сейчас более 2 миллионов э, иск от за неуплату за электроэнергию, эта компания, которая существует э, с конца 2018 года, то есть, ну, грубо говоря, полтора года, и мы, компания, которая существует с 2014 года, у нас равнозначные долги. Наверное, это о чем-то говорит. Плюс с инспекцией жилищного надзора с администрацией города, несмотря на то, что вот идет такие у нас с ними тяжбы, они не являются последние полгода в суд. Соответственно, суд не может принять никакое решение ввиду отсутствия явки заинтересованных сторон. Вот. И как бы инспекция для того, чтобы вывести меня, вообще вот, скажем так, из игры, можно так сказать, они накладывают на меня административные штрафы по многим таким постановлениям. Допустим, вот в апреле месяце они проводили проверку, то есть во время разгара вот, эпидемии, они проводили проверку, что мы там не скосили траву. Вот. Но, естественно, суд вместе с прокуратурой, конечно, не разобрались. Вот. И суд отменил данные действия. Соответственно, порядка 200 тысяч штрафов на меня не наложили. Вот. Но инспекция с упорством достойна более уважения. А в июле месяце уже После того, как они второй раз у меня уже отобрали практически все дома, наказали меня, кстати, да, за то, что дом, который уже по распоряжению администрации города листы, ушел в другую управляющую компанию, я не сделал там работу, меня за это наказали. Это очень, конечно, Серьезно показываю серьезность намерений администрации и инспекции и жилищного надзора, в частности. В плане того, что мою компанию, лично меня, они душат для того, чтобы я ушел с рынка, чтобы я вот как не смог нормально ни существовать, ни функционировать. Соответственно, чтобы я подвел свой коллектив, своих людей. Вот. Но данная ситуация меня абсолютно не устраивает. Поэтому мы боремся до конца и надеюсь на вашу помощь, поддержку. Ну и все. Дорогие друзья, в год благодарности его святейшеству далай лама в 14 к 85-летию его рождения в рамках реализации проекта центрального курула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакемуни. Сокровищница духовного наследия калмыцкого народа» издан альбом «Далай-Лама. Калмыкии».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 Решение о переводе многоквартирных домов в 7 микрорайоне было принято с нарушением требований действующего законодательства, при том, что заявление и документы рассматривал начальник лицензионного отдела, и по результатам рассмотрения данных документов она вынесла отрицательное заключение, то есть предложила не вносить изменения в реестр, Несмотря на это, временно исполняющий обязанности начальника инспекции государственного жилищного надзора, явно превышая свои полномочия, принял все равно положительное решение, и данные изменения в реестр были внесены. Причем сделано это было таким образом, что при уходе на ноябрьские праздники люди фактически уснули в одной управляющей компании «Союз», а уже в понедельник, 5 ноября, они проснулись и узнали, что у них, оказывается, уже другая управляющая компания «Элиста». Ну, данная компания не остановилась, только на седьмом микрорайоне. Они весной этого года уже ходили по нашим домам, пытаясь переманить жителей в свою управляющую компанию. Так мы встретились с тогдашним генеральным директором ООО «Элиста» Сангаджигаряевым Эдуардом Сергеевичем. Я ему задала вопрос, который меня давно интересовал, откуда у них такие средства, откуда у них такой административный ресурс, что несмотря на то, что документы не соответствуют законодательству, решение все равно принимаются в их пользу. И на мой вопрос, откуда такие преференции, Эдуард Сергеевич не пояснил, что данная фирма работает на средства и при поддержке главы республики Хасикова Бату Сергеевича. Но я думаю, что, наверное, это действительно соответствует действительности, поскольку мы писали неоднократно и в следственные органы, в следственный комитет, в прокуратуру Республики Калмыкия на незаконные действия инспекции Государственного жилищного надзора, принятые в отношении ООО и Листа. Однако нам регулярно приходят просто отписки, приходят отказы в возбуждении уголовных дел в связи с тем, что не находят состава, несмотря на то, что... Есть документы, есть вроде бы и формальный даже состав. Это, ну, Естественно, это мое субъективное мнение как юриста, но тем не менее отказы приходят регулярно, отписки. И с данной ситуацией мы сделать ничего не можем, поэтому решили придать данную ситуацию огласке, потому что в настоящее время управляющей компанией «Союз» из реестра изъяли уже все дома. У нас, правда, согласно Государственной информационной системе, видимо, просто инспекция государственного жилищного надзора перепутав адреса, забыла исключить один дом, перепутав адрес, улицу с проездом. И поэтому управляющий компанией Союз на данный момент в результате незаконных действий инспекции государственного жилищного надзора в лице его временно исполняющей обязанности начальника. Яванов Менгияна Монголовича остался в управлении всего один дом. Хотя до прихода новой власти у нас в управлении находилось порядка 50-60 домов. Итак, выходит, что Яванов, председатель Республиканской инспекции государственного жилищного надзора, совершает действительно преступление. Нарушение установленных норм дает разрешение на изменение в реестр. И это действительно преступление. Представители указ союз, «Союз» пишут в правоохранительные органы, однако те не реагируют. То есть их предположение о том, что это все принадлежит Хасикову, это действие происходит от Хасикова, имеет на то основание. Весной прошлого года в восточной части города Эльсты многоквартирные дома, ранее находившиеся под управлением управляющих компаний «Коммунальник» и Восток «Востоксервис» в связи с банкротством данных организаций, фактически оказались бесхозными. Постановлениями администрации города данные дома были распределены между различными управляющими компаниями. Нашей компании, управляющей компанией ⁇ Союз ⁇ были распределены дома в 7 микрорайоне, это дома номер 1, 2 и 3, в 9 микрорайоне дом номер один и дом номер 2 в 6 микрорайоне. Но 20 сентября 2019 года с приходом новой власти в администрацию города Элисты данные постановления были признаны незаконными. Мотивировка администрации была такая, что на основании проведенной проверки инспекции государственного жилищного надзора и выданного по результатам этого предписа... проверки предписания, данные постановления были признаны незаконными, несмотря на то, что с собственниками указанных домов нашей компании, управляющей компанией, были подписаны договора в установленном законе порядке. Но, однако, данные постановления были признаны незаконными, и наши многоквартирные дома, то есть это седьмой микрорайон, девятый и шестом микрорайоне были переданы под управление ООО "Элиста". Решение по переводу домов в седьмом микрорайоне было принято принято временно исполняющим обязанности начальника инспекции Государственного жилищного надзора Явановым Мингьяном Монголовичем с нарушением порядка, утвержденного приказом Минстроя Российской Федерации номер 938. Решения были приняты на основании заключения, которое было вынесено отрицательным с предложением не вносить изменения в реестр, но своим волевым решением Яванов э, такие решения вынес. В, дан, э, в настоящий момент мы оспариваем данные решения в арбитражном суде Республики Калмыкия. Процессы у нас уже длится десятый месяц. Последние полгода ни администрация, ни представители инспекции жилнадзора в суд не приходят, и заседания у нас бесконечно откладываются. То есть это процессы с администрацией города и где-то порядка, ну, на данный момент уже 6-8 процессов э, с инспекцией Государственного жилищного надзора. Но в суд они не являются, хотя ссылаются, сначала ссылались на коронавирус, потом ссылались на самоизоляцию, кто-то у них уходит на больничный, но тем не менее, новости смотрим все, в рейды инспекция выходит регулярно, но в суд к нам почему-то не является. Мы писали неоднократно жалобы в прокуратуру города или листы на администрацию, писали жалобы на действия должностных лиц инспекции жилнадзора в прокуратуру Республики Калмыкия, но регулярно получаем оттуда отписки с формулировкой, что правовая оценка ситуации будет дана после вынесения арбитражным судом Республики Калмыкия решения по нашим исковым заявлениям. Бесконечные проверки которые проводятся в отношении управляющей компании «Союз», привлечение генерального директора к административной ответственности. Все это проходит абсолютно формально. Иногда в судебном заседании мы можем рассматривать до семи протоколов за одно судебное заседание. Как неужасно ужасно бы это звучало, но данные проверки удалось приостановить только эпидемию, которая у нас пошла на в основании распоряжения сначала правительства Республики Калмыкия проверки были приостановлены, потом у нас было принято постановление правительства Российской Федерации, которое приостановило проведение всех проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако инспекции жилнадзора даже эти постановления правительства не помешали провести проверки. Так в апреле этого года в отношении управляющих компаний «Союз» было проведено четыре проверки. Мы обратились с жалобой в Республиканскую прокуратуру на действия, незаконные действия инспекторов жилнадзора. По результатам рассмотрения нашей жалобы было вынесено представление в отношении должностных лиц инспекции жилнадзора. И только это позволило суде приостановить и отказать в привлечении к административной ответственности нашего генерального директора. Причем Дважды заседания по рассмотрению протоколов от, откладывались, потому что судья предоставляла возможность инспекции Государственного жилищного надзора представление прокуратуры обжаловать в судебном порядке. Однако почему-то нам таких преференций в судебных заседаниях не предоставляется, хотя мы неоднократно просили отложить рассмотрение протоколов до момента рассмотрения исковых заявлений в арбитражном суде Республики Калмыкия. Ну и финальной точкой стало, что 27 мая 2020 года решением инспекции Государственного жилищного надзора из реестра управляющей компании «Союз» были исключены все дома. Да, скажем честно, что некоторые дома мы перестали обслуживать сразу, когда было принято решение, но с жителями тех домов, которые выразили согласие и желание работать, продолжать работать с нами, мы продолжаем их обслуживать. Однако нам в этом препятствуют управляющие компании, которым раздали наши дома. Это седьмой округ, это управляющая компания «Наш город». Дома они фактически не обслуживают, однако чинят нам всяческие препятствия, ломают замки на подвалах, лампочки выкручивают, светильники выносят из подъездов. Ну, поскольку... Мы продолжаем за эти дома бороться при поддержке наших жителей. И пока что данную ситуацию не намерены оставлять и пускать на самотек. И уже финальным аккордом, видимо, инспекция, не желая, чтобы мы добились своей правды, решила подать заявление об аннулировании лицензии управляющей компании «Союз». Заявление они в арбитражный суд Республики Калмыкия подали. Мы написали отзыв, дважды приходили в суд. Но почему-то инспекция, несмотря на то, что заявление было от них, снова в суд не приходит, и заявление опять у нас откладывается. Весной 2020 года 12 управляющих, городских 12 управляющих компаний города Элиста, собравшись, организовала ассоциацию предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Элиста. Предварительно меня выбрали председателем этой ассоциации. Почему это произошло? Дело в том, что на рынке предоставления коммунальных услуг, в частности управляющей компанией, сложилась крайне нездоровая ситуация. Сам рынок как таковой подвергается нападкам государственных органов и городской администрации. Скажем, не помню дату, но в мае даже был... Демарш, управляющие компании отказались посещать городские планерки. На что ответом было сначала игнорирование, а потом э, все-таки собрались и с нами э, новый граноначальник трапедников Дмитрий Викторович встретился. Выслушал наши претензии. И на этом все закончилось. То есть... Следующие планерки проводились, проводились, он говорил, что будет проводить сам, но зная о том, что будут поставлены конкретные вопросы, сам не появляется. Ни одну планерку он не провел по сей день, уже полгода прошло. Что я хочу сказать, то что ближайшие планерки я все-таки посещу, Городское совещание, и буду ставить вопрос о развитии концепции жилищно-коммунального хозяйства. Дело в том, что рынок услуг, в частности, управляющих компании, подвергается нападкам государственных органов это раз. Второе: концепции жилищно-коммунального хозяйства города или листа не существует. То есть ни один чиновник городской администрации не сможет нам ответить. Как будет жить жилищно-коммунальное хозяйство города или ста, ну, предположим, через пять лет. Каким, какими путями, какими способами, методами будет проводиться эта реформа? Ведь от того, что, как это все происходит, будут зависеть платежи наших жителей. То есть, если будет также понижаться неэффективность, также будут повышаться наши счета. То есть ничего не делается ни в водоснабжении, ни в теплоснабжении. Ну и в частности, по предоставлению коммунальных услуг управляющими компаниями города Листа. То есть, на данный момент мы все-таки будем ставить вопрос более жестко. И в заключение, дорогие друзья, я хочу, чтобы вы, как всегда, я прошу вас, чтобы вы всегда делали выводы. Смотрите, на основании этого сюжета, на основании этой передачи, на основании всех действий, как действующей власти, так и других ее сторонников или против, я прошу, чтобы вы делали выводы С уважением. Команда ЗАНОНЛАЙН СВЕРТН Команда канала ЗАНОНЛАЙН благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше